Спасибо, Татьяна. Так, все, демонстрацию я включаю, да, да? Так, угу. вот. На самом деле, почему актуальна именно эта тема? да? Потому что, ну, Татьяна сегодня уже говорила, и на самом деле так, что большинство людей у нас не имеют возможности заходить на крупные суммы. Но, тем не менее, показывать надо, и есть люди, которые как раз не видят, говорят, у вас здесь денег нет, да? потому что рассказывают всегда про маленькие суммы. Но вот 100 долларов как раз это та самая средняя сумма, да, которую большинство людей могут себе позволить. И вот если мы рассмотрим вообще тему инвестиций, что это такое, да, то это как раз не одноразовое пополнение, не одноразовая акция, а это постоянные действия. Действие. И тут на схеме показано, как в течение 7 месяцев выйти просто даже без приглашения, только на своих деньгах, на пассивный доход, более значит, 7 тысяч долларов в месяц. Итак, мы стартуем с сертификатом 50 долларов и пополняем на 100 долларов свой кошелек. Здесь не учитываются, конечно, акции всевозможные, да, которые предлагаются нашим э, компании IND Network. Просто чисто математический расчет. И эта схема для того, чтобы вы поняли, как работает вообще система. Вот. Э, доход у нас начисляется каким образом? Значит, Нам э, заявлено, что э, наш доход составляет до 35% в месяц на вложенную сумму или на сумму рекламного бюджета, который мы запустили. То есть 35% в один месяц, 35% в другой месяц, и там что-то остается на, на третий месяц. Поэтому у меня здесь сверху э, две цифры. в Первый месяц доход 30%, 60% за два месяца. То есть э, часть денег мы получаем в первый месяц, часть денег во втором месяце мы получаем. Что у нас получается? Месяц мы отработали, погасили сертификат, и у нас на счету примерно 30 долларов. То есть э, эти деньги... Значит, мы запускаем во второй месяц за второй месяц и к ней прибавляем 100 долларов то есть 100 долларов мы делаем регулярно каждый месяц в работе у нас 130 долларов 30 процентов от 130 долларов будет 39 то есть 130 долларов нам дадут 39 плюсом получится 130 плюс 30 а, получается, да, мы заработали 139 долларов. По истечению у нас получается 100, 169 долларов, 130 плюс 39, да. И э, в первом месяце мы получили 30% от этой суммы, да. И на второй месяц мы также получаем еще 30%, то есть еще 30 долларов. И приплюсовываемся. Поэтому к концу второго месяца у нас 199 долларов. Пока понятно? Если есть вопросы, задавайте, будем сразу разбирать. Что-то я не пойму, Виктор, 30 процентов первый месяц мы их приплюсовали уже во второй, когда у нас получилось 130. А вторая mm -hmm. сумма 30 откуда она взялась? Вот я поэтому специально и спросил. Смотрите, давайте еще раз разберем. То есть мы положили деньги на рекламный баланс, они ушли в работу и в первый месяц принесли нам 30 Но за месяц, то есть они ушли в ожидание и в ожидании мы получим где-то не 30 долларов, а будет долларов 80 или 90 в ожидании у нас будет. И из ожидания в первый месяц придет 30, и вторая часть из ожидания во второй месяц придет еще 30 долларов. Эти деньги у нас в ожидании, они просто высвобождаются и возвращаются в течение второго месяца. И поэтому в первый месяц наши 130 долларов, которые у нас запустились с работы, дали нам 39, вот и записал, 169 получилось. И на втором месте из ожидания пришли еще 30 долларов. Я их приплюсовал сюда. Так понятней? Извиняюсь, непонятнее. Давайте еще раз. Скажу, потому а. что, насколько я поняла, 100 долларов, ну, грубо сказать, в первый месяц принесет, ну, пусть 30, сколько там, 30 процентов. Это что? 30 долларов, да, получается. Нет, секундочку. Я тут маленько упростил схему, для. давайте это разберем подробнее. На самом деле 100 долларов в первый месяц принесет не 30 долларов, а она принесет порядка там 160-180 долларов будет у вас за первый месяц. Но они будут в ожидании. У нас же деньги не сразу доступны к выводу, правильно? У нас там есть период ожидания. Ну вот Я про это и спрашивала, что если 30%, то 30 долларов, как бы вы уже присутствовали во второй месяц. Поэтому правильно. я спросила про вторые 30, откуда они Если брать из расчета 60%, тогда да, тогда понятно. Все правильно говорите. Вот вы, в общем-то, поняли э, саму суть. Давайте еще раз. У нас деньги пошли в ожидание. Витя, можно одну секунду? Я сейчас попробую, может быть, меня поймет Елена. Лена, смотрите, мы заработали не 30%, у нас в ожидании получилось плюс 60% к этим 150. То есть у нас вообще реально сумма оказалась где-то 225-230 долларов. Но мы заплатили за подарочный сертификат минус, и у нас осталось 60 долларов. Из этих 60 долларов, 30 долларов мы сразу запустили в оборот, а 30 еще потихоньку выводятся. И на второй месяц вот эти 30 довывелись, довывелись ну, в общем, еще дошли до вашего кэшбэка. И таким образом у нас, во-первых, и 39 пришло, и 30, и всего вместе, поэтому у нас и сумма на второй месяц 199. И у нас вообще месяц деньги висят, а на второй месяц и на третий приходят деньги из ожидания в активный вот этот вот бюджет на вывод. А мы вывод этот назад реинвестируем в течение первых шести-семи месяцев. Лена, так понятно? Ну, про ожидания я все это поняла. Я единственное не поняла, что вот... 30 процентов, оказывается, если брать из расчета 60, да, тогда это выходит. Так, поэтому я не спрашивала. Лена, так 30 процентов в месяц, а на 100 долларов приходит примерно 60 процентов. Ну, Просто все понятно. И поэтому понятно. мы делим их на 2 месяца: 30 процентов первый месяц и 30 процентов второй. Вот так вот понятно? Да, так понятно. Ну, хорошо, спасибо. спасибо за разъяснение. На самом деле, у меня вот мужской ум, да, я по-своему-то сообразил. Но сейчас настолько подробно рассказала, что на самом деле это будет более корректная подача информации, что, да, что из ожидания вернулись на первая часть, из ожидания вернется вторая часть. Вот, это будет прям существенная добавочка, так будет понятнее. Спасибо, Татьяна. То есть вот, все, разобрались, значит, идем дальше значит на третий месяц у нас заработанные деньги 199 мы снова запускаем в работу реинвестируем опять добавляем сотку наша сумма в работе на третий месяц но ну, грубо говоря 300 долларов который она принесет 89 долларов за этот месяц а вторая часть у нас она на самом деле придет из ожидания вот эта часть и получается у нас будет 388 мы заработали в третьем месяце и Вторая часть, которая пришла из ожидания у нас от суммы 130 тоже 39 долларов. Мы ее тоже приплюсовываем, получается 427. И таким образом мы повторяем из месяца в месяц, из месяца в месяц по той же схеме, вот. И к седьмому месяцу у нас получается, что у нас э, заработанных денег уже 2074 доллара. Мы добавляем еще сотню. И вот эта сумма 1174 даст нам в первый месяц 652, и в следующий месяц тоже будет 652. Поэтому мы здесь учитываем эту сумму. А за шестой месяц, 1394, которые нам в первый день месяца месяц принесли, мы записали, прибавляем тоже сюда. И получается 3244 доллара таким образом из 700 долларов мы превратили актив свой 3244 доллара вот эта сумма когда отработает месяц она дает примерно 230 долларов в сутки почему говорю потому что у меня постоянно среднего такой баланс от 3 до 3 300 работает в работе и у меня такую сумму приносит бывает и 250 бывает 190 бывает 200 но в среднем получается так за месяц 230 долларов эта сумма у нас отработала в течение месяца, и мы получили 6 900. А, таким образом, мы что можем сделать? Мы через 7 месяцев можем половину суммы вывести, на карман положить, а остальные 3, сколько это получается, 3 500 или там, 3 400, 3 500, мы снова запускаем в работу. И таким образом у нас будет поддерживаться постоянно баланс 3000 долларов, значит, и мы таким образом можем зарабатывать вот такие деньги в течение месяца и очень важно очень важно на самом деле ощутить деньги на руках поэтому есть стратегии у людей которые положили 100 долларов хотят сначала свои вывести а потом раскручивать есть такие люди ну это их право а есть люди те которые понимают стратегию инвестирования что немножко подождать надо заработать деньги чтобы почувствовать их в руках и потом уже, значит, выйти на определенный доход. Вот, как раз вот эта схема и позволяет нам, значит, выйти на определенный доход спустя полгода. Полгода не сильно большой срок, грубо говоря. Поэтому, если придерживаться такой стратегии, то через полгода будет все очень здорово. И денег, которые вы запускаете в работу, вам на самом деле достаточно хватает. 7 тысяч долларов в месяц. Позвольте, это даже выше среднего зарплата, чем за, за границей. Да, это зарплата 7 тысяч долларов, это примерно там, 5, ,5. с Да, это высококвалифицированного сотрудника. Зарплата. Да, да, да. Высококвалифицированного сотрудника. Вот. А здесь мы это можем заработать на пассиве. Вот таким образом мы это можем все сделать.